Привет, кулинары! Начинаю снимать новый контент в новом формате. Это будет выездная съемка. Тем более у нас все для этого есть. Автомобиль, инвентарь, отличная погода, весна и хорошее настроение. Поехали, я вам покажу классную локацию. И мы там приготовим несколько блюд из картофеля на огне. 170 километров пути мы наконец-то добрались и пора начинать кулинары я вам обещал показать несколько рецептов из картофеля на огне моя вам рекомендация если вы собираетесь на природу и хотите что-то приготовить из картофеля обязательно его предварительно приварите причем приварите по такому же принципу как я готовлю картофель поселянские воду кинули вода закипела 8 минут и выключайте и еще с картофелем происходит какая-то магия после дальнейшего приготовления его уже непосредственно на огне когда он холодный поэтому сварили охладили и тогда с ним уже можно делать очень много вкусных рецептов в нашем случае мы ехали 170 километров я уже подготовился картофель был дома заранее сварен пока доехали он остыл и сейчас приступим для моих рецептов мне понадобится колбаса, свиная вырезка, очень такой красивый подчеревок, ну, картофель, соответственно, зелень и чеснок. Я не буду вам показывать классический рецепт картофеля. Это когда просто бросаешь его в уголь, в костер, ждешь, пока он сверху почернеет, потом достаешь, разбираешь и кушаешь вот эту мякоть внутри не забывая посыпать солью кстати здесь, в этих местах лет 20 назад мы делали так же самое. я же хочу показать более современные рецепты возьмите приваренный картофель порежьте кольцами Добавьте чеснок, добавьте немного Опа. полейте растительным маслом немного, не забудьте немножко подсолить, а дальше перемешиваем. Колбасу тоже нарезаем кольцами. свинную вырезку тоже режем дольками. Так, чтобы мы потом могли одеть на шампур. Подчеревок тоже нарезаем. Теперь берем и просто нанизываем картофель на шампур, колбаску на шампур, опять картофель, снова колбаска и так далее. Красиво получилось, да? То же самое делаем картофель и свиная вырезка и точно такая же процедура с подчеревка картофель кусочек сала снова картофель и так далее такая красота получается обратите внимание начинал с попки картошки и закончил попкой картошки у меня получилось длинная-длинная картофель все можно ставить на мангал сейчас я вам показал можно сказать три разных рецепта три разных варианта приготовления картофеля можно еще теоретически разбавить это все лук кольцами лука завернуть фольгой поставить на мангал и тоже будет очень вкусно пока я тут с картошкой вожусь Вадик решил салат приготовить Вадик у нас сегодня по совместительству оператор мой друг Вадик вижу редиска огурец яйцо лук зеленый и сметана майонез можно, можно но со ничего себе вот этот и красавчик попробуем смотрите какая красота а? А? Готово. я вот только что для себя понял как определить готовность этого блюда я плотно его сжал и сейчас достаточно свободно, все проворачивается. Мне кажется, это значит, что оно внутри. С колбасой вообще все отлично. Все готово. Классическая жареная картошка Только жареная она на природе На вот, вот этом шикарном девайсе Кто его придумал, просто гений картошку жарить на садже одно удовольствие, ребят вообще класс очень доволен девайсом и вы же помните, как картофель бывает так, что техника на съемках подводит нужный момент, звук пропал а напомнить вам, как нужно правильно пожарить картошку, просто необходимо почистили, порезали, кинули в холодную воду, подождали минут 20, воду слили просохло, чем меньше на ней останется влаги, тем лучше, ну и меньше мешайте, насыпали сальцо сначала, потом картошечку, ну и солим в конце. Теперь можно посолить как же удобно работать вообще класс укроп разве это не прекрасно кулинары я начинаю новую традицию на канале это будет касаться всех выездных съемок на локациях на каждой локации я буду прятать определенную сумму денег одной купюрой и если вы найдете эту купюру и сбросите мне в инстаграм в директ ее номер то ровно столько же я отправлю вам на вашу карту сегодня это будет леся украинка 200 гривен новенькая купюра я сейчас для себя сфотографирую ее номер есть у меня такая новая абсолютно салонка ну чтоб купюра здесь пролежит ну как минимум неделю поэтому чтоб не намокала я ее спрячу под этот камень так крышечка будет слегка выглядывать вот, все. Локация находится в 170 километрах от Днепра, Апостоловский район, недалеко от ПГТ Токовская, ниже по течению реки Каменка. Приезжайте, находите эту купюру, заодно посмотрите, какая здесь красивая локация. Она подойдет для любителей отдыха в палатках. Здесь очень классно приехать, даже на 2-3 дня, только у меня большая просьба, не мусорьте здесь, здесь очень чисто, я здесь был 20 лет назад, здесь было чисто, сейчас приехал, здесь тоже все чисто, убирайте за собой и подписывайтесь на канал. Вы спросите меня, как же добраться до этого прекрасного места? Запоминайте, сначала вам нужно добраться до Днепра поездом или самолетом, нет, уж лучше поездом, дальше лучше ехать на машине. Запасайтесь едой и алкоголем и выезжайте в сторону Запорожья. Если вдруг вы что-то забыли купить, вы можете докупиться здесь. Там есть мясо, там есть овощи, там есть все. В пяти минутах от Днепра, между прочим. Далее доезжайте до развилки с поворотом на Никополь. Поворачивайте вправо на Никополь, нажимайте на газ и спокойно едете 100 плюс километров в час. Здесь дорога хорошая. Правда километров через 15 будет плохой участок дороги, километров 5 всего. Будьте внимательны. Никополь проезжайте в сторону Кривого Рога или Одессы, это одна и та же дорога, если что. Километров 30 от Никополя будете проезжать под мостом, поворачивайте направо на Покров. Через Покров вам нужно будет ехать в сторону села Шолохово. Учтите, дальше дорога, мягко говоря, не очень, но вокруг красиво. Если вдруг по дороге у вас закончится алкоголь, такое бывает, то крайняя точка, где можно пополнить запасы абсолютно всего, это супермаркет Лайм. Это маркет моего друга, и он вложил в него очень много времени и сил. Все там организовано на 5 баллов, по пятибалльной шкале естественно. Саня, а у тебя продаются овощи, что-то я не обратил внимания. Из Шолохова вы должны выехать полностью затаренный продовольствием, потому что дальше с магазинами дела идут хуже. Вам откроются прекрасные места для отдыха с палатками. Ребята, какой же там воздух, как же там пахнет чабрецом. Его, кстати, вы сможете насобирать в избытке. Также там есть рыбалка, на кукурузу ловится карп, а на кузнечика можно половить головля. А с камней, вот с этих, вот например, прям с этого, можно попрыгать в воду. Там глубоко, но глубину лучше проверить на всякий случай. Народ, вам очень понравится. И не оставляйте после себя мусор. Всем пока.